Короче, прибыли в Гамбург. Э, hello. У нас сегодня новые, э, новый обзор европейских стен. Что у нас тут нового? Что какие тенденции в граффити. В общем, попалась мне вот такая работа. О, да, Это на кирпиче выполнено. Здесь даже имеется э, табличка. Написано дом, дом построен в 1958 году. То есть это уже. Это исторический район Харбург. Да, это все Гамбург, не удивляйтесь. Это стена это спасает Гамбург от наводнения. В середине 20-го столетия Харбург стал частью Гамбурга. Вот, и мне вот такая подвернулась здесь работа в стиле граффити. Охраняется, кстати, видеокамерой. Если вы видите, сверху над замком прямо вписан в интерьер, так сказать, замка И такие маки, ромашки. В общем, полянка, ведущая к... Это на самом деле часть моста, который соединяет через Эльбу э, с островом. С одним из островов, на которых также часть Гамбурга расположена. Сегодня мы рассказываем про граффити. Я в поисках граффити. Никакого андеграунда, альтернативы, чтобы вот... Иностранцы радовались, что они вот живут в такой идиллии. И, как вы понимаете, здесь в основном публика живет иностранцы. За этой стеной не река, там также город, располагаются заводы. Насыпная дамба это дороже выходит и сэкономили, водрузив железобетонную стену. Вот, а, соответственно, как я говорил, там у нас Эльба. И здесь же находятся разные всякие нефтехранилище, как я понимаю, вот по этим э, сооружениям синим и серым. Вот, и если наводнение случится, ну, наверное, ничего, наверное, не произойдет. У немцев, наверное, все продумано, поэтому все серьезно. Вот, что и требовалось доказать. Здесь начало э, легального граффити. То, что позволяется те стены, которые официально разрешены для граффити. Ну, во-первых, хочется отметить андеграундность э, данной территории. Графичикам было мало, им нужен был адреналин и кто-то все равно перебрался через забор напротив этих стен и забомбил там тоже такой олдскульный бабл стайл ну смотрим, что у нас здесь 2020 новая, совершенно новая работа выполненная в этом году По ходу э -э -э девушка исполнила данную работу дальше у нас СХК Uh, работа называется, походу, СУФ или САВ Что-то в этом духе, но так себе, не очень То есть, вот это, на мой взгляд, более гармонично Такой олдскул, типичный Уже сегодня это олдскул uh, И более гармонично выглядит Что у нас дальше? Заметьте, что здесь очень много всяких битых стекол То есть, графички бухают во время своих работ Ну, может быть, не граффитчики бухают, а их uh, сопровождающие лица Те, кто приходит с ними кто-то может там баллоны кому-то носит. В общем, вот такая тоже работа. Здесь очень много шрифтов. Это, кто не понимает, это надписи. В основном на английском языке. То есть, как известно, граффити зародилась. Я уже рассказывал о том, что оно зародилось в Нью-Йорке. В 70-х годах и в неблагополучных районах. И вот оно перекинулось на Европу. В России также в 90-х годах, особенно в Санкт-Петербурге и в Москве, данные течения были очень популярны были свои команды, Teams так называемые, либо крю, которые исполняли и бомбили многие стены как вы понимаете, в 90-х годах со стенами было намного проще в России, чем сегодня а это сегодня можно найти там кучу стен вот. но тем не менее, забегая немного вперед и удаляясь от актуальных работ хочется все-таки проехать и показать, что есть дальше ну что хочется, на первый взгляд, как бы я вам скажу, что это не самые крутые имена графичиков, которые представлены здесь Это, это так, это подрастающее поколение, скорее всего вот, Но в целом, примерно одно и то же выдержано в одних и тех же стилях вот, Я думал, сегодня встречу кого-нибудь здесь за работой, но как вы видите, никого нету Двигаем дальше, смотрим Пока что все в одном стиле, в одно, однотипно и что-то выделить конкретное очень такое прям бам ну пока что нечего все такое в типично американском стиле копия американской граффити немного с таким самобытным типичным индивидуальным характером вот что-то выделить нет, не могу ну и как вы помните, да, я говорил вам о том что моя цель доказать вам, что граффити это искусство а, в принципе, вот это такие граффити, которые здесь представлены, это в некотором роде что-то такое среднее между а теми писюльками, которые можно встретить в подворотнях и реальными произведениями искусства в стиле граффити. Вот. То, что здесь, конечно, представлено, это, это такое официальное официальное э, разрешение или да, да, официальное разрешение вопроса что делать с графичикой вот кстати здесь люди у нас уже подготавливают стены и вот э, здесь у нас получается э, официальное разрешение вопроса что сделать э, с подрастающими поколением которые бомбят в подворотнях в общем как вы понимаете вопрос решен их можно вытащить сюда но сюда пойдут, конечно, не все, а те, кто все-таки рассматривает граффити как искусство. Ну поехали, проедем мимо этих графичиков и посмотрим, что они там делают. Ну вот так вот они все здесь закрашивают. Наверное, будет что-то новое. Но. Парни там подготавливают себе работу, будут бомбить. а Приехали на тачках, затаренные баллонами. Здесь у нас продолжение а, граффити. Здесь уже что-то такое футуристическое, science-фикшн. <laughs> это, конечно, <laughs> но тем не менее... Это тоже не искусство, как бы, но такая самобытность присутствует. Здесь, как вы видите, забор заканчивается. А, водозащитное сооружение от наводнений. Точнее защищающие от Гамбург от наводнений. Вот, да, здесь у нас такие... Наши, Да. Ван. А, этот Сонтаг? Да. Окей, это. Два, но еще еще больше. Окей. И ты уже Это, было раньше, это было раньше. Ну как вы это могли понять? В общем, поговорила с одним этим маляром, который сейчас там стены подготавливает в воскресенье, они будут рисовать здесь. А, вот и в принципе один из них а, здесь уже вот какая-то часть какая-то работа этой принадлежит ему в общем ну такие уже парни в возрасте и это самое а, уже кто-то там с семьями с детьми а, готовы это самое уже вступили во взрослую жизнь но тем не менее вот занимаются занимаются искусством в их понимании он мне говорит, что это самое а, Что в воскресенье у них будет Здесь исполнение работ Они вот готовят сейчас стены И далее Тогда они начинают а, о, да, он, я спросил, можно ли снимать э, то, что они будут рисовать. Он сказал, художников или граффити райтеров лучше не снимать. Лучше спрашивайте у них, работы, пожалуйста. Как бы получается, все-таки они не хотят светиться перед, камер перед камерой. Поэтому поэтому значит они где-то неофициально бомбят. Поэтому, честно говоря, место такое стрмное. Я в внед... Ну, где-то на окраине, да, так... Ну, они довольны, это их кусочек, они здесь довольствуются этим, но... Настоящее искусство ждет вас еще, я его вам покажу. А это было, ну, закулисное искусство. Ну, почему бы и его не назвать искусством? Хорошо, ребята хотят, они против системы, но когда-нибудь граффити станет частью академического искусства, так же, как... Живопись, фотография и все остальное. Границы между искусством и обыденной фотографией размылись. Как таковое, фотография это уже не искусство. И вот так вот получается. В принципе, ну, это все ерунда на самом деле. У кого есть чувство прекрасного, тут может различать искусство и обыденность. Данная Wall of Fame, стена славы. Меня разочаровало, поэтому, честно признаться, едем дальше, и я вам покажу более серьезные работы, включая работы Лумнита и Дайма, известных немецких художников, которые просто взрывают своими работами весь мир. Das Aufstieg Ну и напоследок я хотел бы вас порадовать э, относительно новой работой немецкого художника Дайм. В его Дайм можно видеть э, граффити на стене. Мы находимся под железнодорожным биодуком, это метро, и э, на стене такой эпической 3D форме выполнено граффити Дайма, и там, э, как я понимаю, на, на, на зашифрованной... Зашифрован его ник. Да, такой лего конструктор и 3D стиле, типичный стиль дайма. Вот это искусство, это искусство. И здесь э, его можно по-разному характеризовать. Э, он характеризует и в том числе и самого художника, как, то, как он видит мир. Вот. И здесь на это здание еще стоит. Там вот э, сверху они написали, сделали три буквы ОЦМ. Это старое название граффити галереи в Гамбурге. Ну и вот такой форматик издалека, из зелени, из-под виадука. В общем, напоследок. Для сравнения с тем, что мы видели сегодня в Харбурге. То есть работа дайма это превыше, превыше их всех. И поэтому будем знакомиться и искать дальше работы немецких художников, которые рисуют именно которые исполняют граффити как искусство а не так самобытно писюлечки крутюлечки все давайте подписывайтесь ждите новых граффити на связи